Так, ребята, вот этого чувака надо приветить сейчас. Так, сейчас я его в скайпе позвоню. Алло. Алло, привет, тебе надо приветить, да? Да, надо. Угу. А сколько а, сейчас, не, 15. А а тебе лет? У меня 15. А тебе? Мне 12 лет. Угу. Пожалуйста, сейчас давайте бронику сейчас сделаем. Так хорошо. Сейчас, подожди, можно а, другу своего добавить? Не, не надо, не надо. Давай а, вот Этот напиши гидстар, там алмаз заездесть. У то просто нету их. Сейчас, сейчас, напишу кончий скайпит. Давай быстрее, я тебя броньку сейчас зачарую как раз. На а, спавне а у меня нету, сейчас подожди, я на комнате пахнуть. у меня просто маленькая лачуга там, я возьму ее в алмазе а опять же в китбонусе есть там алмазы ну ладно, давай, как, как у тебя там у сейчас, меня хэн да, все, все, все, все, это там там в китбонусе аж три пузырька в руке есть сейчас и алмазы чуть-чуть там в руке есть у меня просто закончились они, и сделки опыта тоже. А ты в каком городе живешь? Я в Челябинске, а чё? Че? Не просто, а как тебя зовут? Меня Денис. Меня Саша, так, я тебя отправил, кого? А, ты не мне отправил. Не, чё быть. Ой, блин, а... да, не тому, не тому. Ай-ай-ай-ай-ай. Чё с ай Так, так, так, сейчас. Так, как у тебя еще раз на расслабник? Ханади. Хэндади, короче, так. А, во, во. вот, вот. Вот, Кидай. Бери, бери. А пузырьки нету? Нет, пузырьков нету, у меня только алмазики. Ну, Кит Старт, я же сказал, там есть. Кит Чё, есть? Да, бери. А, спасибо за твои вещи, пока. А за за <смех> капец <смех> так лоханулся, так надо все сложить, все, чтобы он зельками не пришел, так так так все, Вс, погнали к другому видео. Ребят, короче, у него нету скайпа, вот он написал, кит старт и все, я его убил, все, так, все. А нет, ладно, пофиг. А я тебя убил? По локу бил. <с>... А вот Туда ты, да? У меня киллаура, близко не а, выключи ее. А ну сейчас, Отойди. Ага. А что на вот это урон наносит вот эта финюшка Ой. А это это Кит Гин, да? Ребята, извините, четко маленькая серия получилась в следующий раз. Я обязательно 10 минут в день засниму. А чтобы это не пропустить, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. А с вами был Хэн.